Тема вязания майки очень простая, все по прямым линиям. У нас есть прямоугольник, внизу половина объема бедер, у меня это 50 по вертикали длина изделия 50 по центру определяемся с горловиной, у меня горловина достаточно объемная, 20 сантиметров вниз 16 и 16 же сантиметров проймы по одной линии 16 снизу небольшие разрезы 10 12 сантиметров и резинка по груди ниже от центра от основания шеи вниз посмотрите где у вас есть от основания груди и 5 сантиметров вниз у меня это 28 сантиметров и 5 сантиметров резинка 28 сантиметров от основания шеи до резинки. Собственно, это весь расчет. Подставляем петельную пробу. Спинка делается то же самое. Те же 16 сантиметров разделитель. Переход на резинку, только сантиметра 3 пойдет на горловину. Все остальное по прямой. Самый простой. Выкройка проще вообще не бывает уже. И дело только в том, чтобы применить резинку. Резинка будет у нас корректором. Поэтому начинаем вязание с резиночки по краям резинка 12 сантиметров дальше переходим на кулир доходим до вязания резинки пересаживаем нет это 30 сантиметров длину и 5 сантиметров высоту количество резинки под грудью для стяжки дальше провязываем 28 минус 16 12 сантиметров переходим на резинку по Краям и закрываем горловину. Все плечики оформляем стяжкой. Сейчас будем вязать, все покажу. Подставляете петельную пробу. И чем хороша эта майка, даже если вы немножко где-то ошибетесь, вы даже этого не заметите. Потому что такой простой конструкции ну, ошибиться сложно. Идем вязать, набрали резинкой расчетное количество петель. По вашему размеру. Провязали небольшую резиночку, мне это 10 рядов, пересадила петли с передней игольницы на заднюю, так чтобы у меня были через 10 игл просто риски, вертикальные направляющие, машине легче провязывать и плюс небольшое оформление дополнительное. По бокам оставляла по 5 игл резинкой и теперь мы эти бока пересаживаем на основную игольницу, потому что разрезы на в данном этапе закончены. Разрезы больше не нужны. Убираю их на основную говицу. С обеих сторон. И довязываю до начала резинки по центру. Весь центр, ну, где-то от 50 до 50, возвращаю обратно на переднюю угольницу в виде резинки один на один. Ровно то, с чего мы начинали. иглы и довязываю до окончания резинки по центральной части. У меня это будет сто 116 рядов. После того, как довяжу до окончания резинки, перекидываю петли обратно и вяжу до проймы и до горловинки. Довязали до начала горловины. Я хочу немножко игл убрать сбоку, чтобы выполнить пройму все-таки с подрезом. Будем делать подрез. 8 игл закрываем. Плечо остается и горловина. Видите, вся горловина у меня на основной игольнице. Я ее сейчас закрою. Плечо перекидываем на переднюю заднюю игольницу. Небольшая рекомендация. Если вы хотите, чтобы была лучшая посадка по горловине, можете несколько рядов перед началом горловины провязать тоже резинкой. Хуже не будет. Закрываю край 8 икл. Любым удобным способом. Я это делаю обычной косичкой. Если делать аккуратно, то такой способ закрытия резинки не страшен. Можете воспользоваться, снять набросовую и закрыть по всем правилам иглой. Иглы работающие провязываем, все остальные иглы ряда вставим переднее положение. Частичное вязание включаем и доезжаем до начала горловины. Будем ее закрывать. Так, ряд провязан. Это плечо. Горловинку закрываем точно так же. После того, как мы закрыли центральные иглы горловины, переезжаем на плечико, довязываем плечо, закрываем 8 крайних игл, делаем подрез, и по прямой провязываем одно плечо, потом второе плечо. По прямой никаких убавок, прибавок не выполняем до линии плеча, у меня это будет 240 рядов, на счетчике еще 170, до 200, no, до 240 ряда я провязываю по прямой. Одно плечико и второе плечико. Две детали готовы. Соединяем плечики. Оп. Готово. И все, что нам осталось, боковые швы. Плечики горизонтальный трикотажный шов, боковые швы, как вам удобно. Можете косичкой, можете... Можете петлю ловителем, можете иголкой. После этого, если у вас хлопковая пряжа, хлопковая нить обязательно нужно изделие постирать и носите с удовольствием. Если вам что-то непонятно по вязанию на двух фантурах, приглашаю вас в школу машинного вязания избавязальники, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ссылку на курс двухфантурного вязания для начинающих смотрите под этим видео. Ваша Наталья Некрасова.